В этом видео я хочу поговорить еще об одной важной фишке, которую некоторые упускают на сайте, когда дают его в раскрутку, дают в контекстную рекламу, а именно в учете конверсии, в учете затрат и анализа расходов. Есть в Google Analytics возможность импортировать внешние все затраты и составлять отчеты по какие конкретно каналы вы потратите, ну, идут затраты, например, даже Яндекс Яндекс.Директ есть возможность проимпортировать все данные по кликам далее если они промаркированы UTM-метками то можно свести в Google Analytics и получить четкие отчеты что такое-то такое-то объявление неважно но Google Google AdWords или Яндекс Директ или какой-то другой канал привлечения вы можете четко получить что вот по этому объявлению вы потратили столько-то денег по другому объявлению столько-то денег по такой-то ключевой фразе столько-то заказов звонков и так далее и, имея вот эти, эту информацию статистическую вы можете реально делать выводы какая реклама приносит деньги а на какая неэффективна и вы тратите деньги впустую за счет этого вы можете повышать эффективность рекламы повышать отдачу от ваших всех вложений используйте те техники удачных вам продаж внизу есть формочка в которую введите ваш email и имя на эту формочку на эти данные я буду присылать вам расылку с полезными материалами, с полезными видеоматериалами по интернет-продажам, по бизнесу, по фишкам, различным фишкам, которые позволят повысить отдачу от вашего сайта, от вашего бизнеса и зарабатывать еще больше и больше. Удачи вам!